Как зарегистрироваться в Instagram с компьютера? Здравствуйте, меня зовут Тимошенко Павел. И в этом видео я хочу показать, как можно зарегистрироваться в Instagram с компьютера. Для этого нам понадобится скачать такое приложение как Arc Welder. Ссылку на это приложение я оставлю в описании под этим видео. То есть вы переходите по ссылке, далее нажимаем кнопку запустить. У нас э у меня оно уже скачано. У вас вам нужно будет скачать это приложение и запустить. У вас открывается вот такое вот окошко. И далее нам нужно будет скачать еще одно приложение на сайте apkmira.com Ссылку на, это, на этот сайт я также оставлю в описании под этим видео. То есть здесь нам нужно скачать само приложение Instagram. То есть вот в этом поле мы вписываем Instagram, нажимаем поиск. Далее опускаемся чуть ниже и находим вот последнюю версию этого приложения. Нажимаем скачать. После того, как это приложение скачалось, мы возвращаемся в наш RT Здесь нажимаем на вот этот вот плюс и выбираем, находим тот файл с инстаграмом, который мы скачали. Выбираем его, нажимаем открыть. Далее здесь мы напротив for trade». Также здесь напротив и нажимаем на кнопку Launch up. Все, вот у нас запускается вот такое вот приложение. И теперь можно зарегистрироваться в Instagram. То есть регистрация здесь довольно простая. Вам нужно будет ввести почту, логин от почты, далее ввести пароль. И вы пройдете регистрацию. Я сейчас зайду и покажу, как приложение выглядит изнутри. Также еще хочу добавить, что э, если у вас, допустим, это приложение некорректно работает или вообще не работает, тогда вам нужно будет зайти на вот этот веб-сайт, вот куда мы скачивали, то есть cpk.mera.com и посмотреть последнюю версию этого приложения. То есть вот видим, что... Здесь очень часто идут обновления, так как это приложение еще э, только разрабатывается, зарабатывается, и некоторые функции могут некорректно работать. Так что заходите почаще и смотрите последнее, смотрите последнее обновление этого приложения. Так что вот такое вот приложение Instagram для компьютера. Э, в следующем видео я запишу обзор по этому приложению, то есть, покажу все разделы, покажу, как можно загружать фотографии и картинки с помощью этого приложения. И также буду записывать видео о том, как можно продвигаться и раскручивать свой аккаунт в Инстаграме. Так что подписывайтесь на мой канал чтобы получать новые полезные видео уроки по работе и по заработку в интернете.